Что-нибудь из Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Как это вообще Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Почему не бинал? Потому что там и и эй Ладно Попробуй спейс надо, что это такое? Я же говорю это приседать Найс Сначала скажу, что прыгай обучалка? Ну это и была обучалочка. А, а теперь играем в саму демо-версию. Этого непонятного названия. Да. О, вау! Вот это график. А почему он мелкий? Он как будто ребенок. А может мы и ребенок? Прямяк тут, блин, движение. Смотри, вот я вроде отпустила тут же, а он все еще идет. Знаете, напоминает игру свет. Что я не понял. Где-то что-то можно было сейчас открыть. Коняк, ты ломаешь игру. Ага, а прикинь? Э -э, вернись. Что? ты, блин! Это что тот самый! Это у него какие длинные ручонки. Это сколько там метров? Да. Смотри, смотри, я даже сюда могу подняться. Зачем-то. Что такое? Что это? Не да. входи без разрешения. А как там запись стенок сделана, ты видела? Блин, реально свет напоминает. В поисках фонарика. Так надо назвать видео прям. <laughs> Какие у нашего героя длинные ручки? Да. Учитывая то, что он мелкий. Сука, иди мне найти фонарик. А мы вышли серии. Да, мы вышли. в <laughs> той подойти. Мне кажется, у меня есть фонарик. А принципе. <музык> Что? Мои две. <Maybe>. Серьезно? <кроскот> Вам видела? Да. О, я нормально могу двигаться. А я нормально Хорошо, Я <музык> должен следуть. Серьезно. Что я? Я не помню, как тебе. Вот. Что-то типа тень. Я тебя не Охренеть. И зачем мне надо было следовать за этой тенью, если она меня в итоге убила? Может, это утиры? Что, еще раз? Не. Мне кажется, надо, знаешь, это. Эта тень сейчас пробежит. Мне кажется, либо пробежала целая голова. Нет, там просто кишки были. Так, смотри, смотри, еще раз. Эти Короче, что я должна сейчас сделать? Открываем шкафчик. Да. Ну слышишь? Эм. Вот теперь ран. <свист> ну, сидел, как две бабушки. И сейчас. Да, <свист> <свист> <свист> кстати. Мне кажется, просто ладно, беру свое слово назад. Хотя я их еще не сказала. это было прикольно, да? угу. Это, короче, новая устроительство на персокрессе. В башка. Мне показалось, это, знаешь, на чью башку похоже. Ну? Аутласт, свинка. Ну, тот чувак, который жирный. Крис Уокер? Который жирный, да. Погорел поросенок. О! Твою мать! Ааа, <свист> а! а, я застрял! Скорей, скорей, блях! <свист> ну ты это видела, да? Пиздец! Ну мы должны разорять ну время. Я причем одно и то же. Ждем. Она за стеной, ты понимаешь? Я понимаю, что она за стеной, но надо что-то делать. Может, док? <свист> но <свист> мы <свист> не пройдем темку. Блин! А хорошо, что я не вышла сейчас, да? А ты сейчас собирался выходить, да? Да. Я собирался сейчас выходить. Я прям увидела, как у тебя палец на эту кнопку влез. Господи, пиздец. Слушай, а давайте знаешь, чем сделать. Нет? Типа, она сюда сейчас залетит, я выбегу и туда. Мысли читаешь, что мне кажется, она нас Мне тоже так кажется. О, она мимо прошла. <свист> а, Что? Она, типа, обернулась, наверное. Что, блять? <свист> можно спрятаться? Ой. А я сквозь текстурки прошел. Ну, ты как Вайс. Ой. Мне кажется, он заспал. <свист> <свист> Ломаем текстурки. <свист> ну, правильно, мы же сравнили ее уже с Крейсей. Не проще сразу было в тот в второй подвал подняться, нет? И я орну, если у нас какая-нибудь часть тела торчит сквозь этот стол. Наверное. А потом мы узнаем, как она летит сюда. Она шипит, как... Она нас увидела. Как? Ну, у нас, типа, часть тела, наверное, торчит. Мы, типа, сидим, знаешь, у нас это... Ноги под столом, а башка такая на столом. Хой. Наверное. Ну а смысл тогда вот этой вот маленькой комнатки? Наверное, там надо все-таки было спрятаться как-то. Я, я вообще не понимаю. Тогда давай сразу, когда эта башка активируется, завтра подвал побежим. А то она там будет летать, ты туда хрен попарешь. Да, кстати. Он же нас просто так вот отпускает. И так. <музыка> я сейчас с ним взрываюсь. Сейчас. <смех> <смех> я не знаю, почему. <музыка> просто потому, что, наверное, резко Хомяк рам! хомяк бежит, хомяк он туда, хомяк бежит, ам, um. um. um. um. um нам нам. Там было, короче, куча каких-то фраз. Ну, я, я встать не могу, ура. Ну да, надо просто. Так, не нужно найти краба, что это такое вообще? Ну, Какой-то инструмент, скорее всего. Что-нибудь из What the fuck? Хомяк ломает тигр. <сёк> а -а -а, серьезно? Да. Как мне теперь сдуркнуть? Ой, хомичелов. Да что хомичелов? Что? Это комната ген... генераторов. Генератор. Он типа выключен. Мне нужно найти что-то там где-то. Я забиваю. Я должен найти где-нибудь. Гвоздодёр, ну, в принципе, да, лом. Это лом. Сейчас. Моя изначальная догадка была верха. Не дай боженька, это коза сейчас заглянет? Или это козел? Мне кажется, это козел, а не коза. Ну, вроде бы, башка ухана. Не, а реально такие, надо будут возвращаться? Мне кажется, так и надо сделать. Да почему я тоже так кажется? <связь> Она шипит, как паук в Майнкрафте серьезно Да! Ору! Блин, еще и Ломаскать. Скорее всего, знаешь где? Где она появилась? В той комнате, да. Самый жопер. Да. В этом суть хоррор-игр. Как в амнезии, кстати. Ага. Да блин, реально как в Майнкрафте паук шибит. Вот я тебе сейчас сложу. покажу. Стоп! Стой! Твою мать! Блять, сядь! Сядь, сядь! Она что, сюда не заходит? Давай! Просто, блядь, беги, сука! Наконец-то! Спустя столько времени! Давай вниз. А надо еще обратно вернуться. И не здесь. А, я вообще буду орать, если не здесь. Это крышка. Зайди в шкаф. А лома здесь нет, да? А, вон он. А, нет. Звук паук. Ладно, уже не паук. Уже не паука? Уже рычание. Рычащего паука. <смех> <смех> Может, пока подушку? <смех> Ой. Ну, аэромело все делаем. И тогда вообще можно по фасту пройти? Ага, угу, а где вообще? Улетела. Час тебе Она там, она там, она там, она там. Ран, хомяк. Куда? У нас же ключи в той штуке. Так, лом где-то вот тут. Вот он, теперь кто дверь. Ч, серьезно, можно я так башка башке? А что делать надо? Дай мне пять. Давай. А мы ее, кстати, обошли? Да, она была там. Я такая подстолная. <звучит> и вот мы играли сейчас, сейчас просто ради того, чтобы вот так вот сейчас все пройти. Да. О, да. Не, а все-таки, а почему в тот раз она так кричала, как будто, знаешь, вот прям вот, вот тут находится, вот стенка, вот она здесь, и мы здесь. А его вообще нигде не было. Я, я вообще не понимаю логику этого монстра. И как он меня через шкаф убил? Найс, nice, ладно. В любом случае, спасибо, что вы смотрели это видео. Я что-то новенькое оляпнула. Вау! Ух ты! В любом случае, мы надеемся, что вам понравилось данное видео. Не надо мне еще Не надо мне еще сделать блин это записывай на шайбу это пойдет на любимая момент. на нечестно, ты чего не у меня просто нервные рефлексы честно ты чего не поет сейчас я услышу твои звуки никогда ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Короче, ладно, если это так, то поставьте свой брат лайк под этим видео и мужицкую подписочку. Я рожу, ладно. Короче, всем пока.